Железо – это один из важнейших микроэлементов, участвующих в обмене веществ. Дефицит железа может привести к ряду неблагоприятных последствий для организма. Как отражается дефицит железа на состояние организма? Вспомните, не приходилось ли вам в последнее время испытывать такие симптомы? Синюшные губы, сухая и бледная кожа, быстрая утомляемость, сонливость, повышенная раздражительность, ломкость волос и ногтей, нарушение памяти и концентрации, частые простуды. Эти признаки указывают на железодефицитную анемию. Но почему она возникает? Железо – ключевой компонент гемоглобина – белка, который содержится в эритроцитах, красных кровяных тельцах. Они отвечают за доставку кислорода из легких в самые удаленные клеточные структуры. 70% от всего объема железа, поступающего в организм, находится в крови и в костном мозге. Оставшуюся треть организм откладывает про запас в мышечной ткани, печени и селезенке. Железо входит в состав некоторых ферментов, катализаторов биохимических реакций, а также участвует в выработке гормонов щитовидной железы, которые регулируют объем энергетических резервов организма. То есть от активности железа зависит ваш жизненный тонус. Недостаток минерала провоцирует соразмерное сокращение синтеза гемоглобина, кислородное голодание клеток и приводит к развитию анемии. При дефиците железа падает иммунитет, а вероятность подхватить кишечную инфекцию или ОРЗ возрастает почти в два раза. Сбалансированный рацион, даже в отсутствии мясных продуктов, способен полностью обеспечить потребность организма в железе. В организме у железа есть помощники – синергисты, к которым относятся аскорбиновая кислота и витамины группы В. Витамин С повышает усвоение минералов в кишечнике, а витамины В6, В9 и В12 – полноценные участники процесса кроветворения. Недостаток последних нарушает синтез красных кровяных телец, и это тоже может стать причиной развития анемии, причем даже в присутствии достаточного количества железа. Растительные источники железа Большое количество железа содержит шпинат, бобовые, тыквенные семечки, брокколи, капуста. Минерал также входит в состав многих круп, зерновых, орехов и сухофруктов. Чтобы увеличить биологическую доступность железом несколько раз, включайте в рацион продукты, богатые витамином С, в том числе болгарский перец, капусту, киви, цитрусовый шиповник. Витамин В9, поддерживающий активность железа, содержится в арахисе, подсолнечных семечках, фасоли, чечевице, зелени, кресолат, шпинат, базилик, петрушка, брокколи. Витамин В6 входит в состав орехов, бобовых, круп. Витамин В12 присутствует исключительно в продуктах животного происхождения. Существуют компоненты, которые препятствуют нормальному усвоению железа, в частности, тонины, дубильные вещества. Они содержатся в кофе и чае. Чтобы избежать дефицит железа, следует ограничить употребление этих напитков. Надеюсь, видео было вам полезным. Если видео вам понравилось, и у вас есть чем поделиться. Пишите в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.